Направление силы ампера определяется правилом левой руки. Если расположить левую руку так, чтобы четыре пальца были направлены по направлению тока в проводнике, а составляющая вектора магнитной индукции, перпендикулярная проводнику входила в ладонь, то отогнутый на 90 градусов большой палец укажет направление силы действующей на проводник.